Субфон жизни на свете борт 1. Образцы добытые, мы летим домой. Мы идем на 101. Будьте внимательны, выважьте.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 Доброе утро, Соня. Доброе. Вставай, пора. Подожди. Весь день проспишь. О, о ты в костюме?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 Uh -huh. Я за тобой заеду в 6. И, пожалуйста, не забудь взять свой мотоциклетный шлем. Я буду здорово смотреться в костюме и в шлеме. Uh -huh. Прекрасно. Помой чашку. Обязательно. Люблю тебя. И я тебя. И чашку помой. С вами Эдди Брок. Я веду репортаж из Сан-Франциско. Будет интересно. Впрочем, как всегда, я с вами в прямом эфире. Задавать тут неудобно. становится. Не секрет, что политика Кремниевой долины выматывает своих людей на инфрацию. Эдди Брок с репортажем из Окленда, где улицы наводнили массовые демонстрации.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 Байк так нельзя. Оставлять. Да забей! Кто там сказал, что нельзя? Как дочка? Деркли. Браун. МИТ стипендию дают. Вот видишь. В смысле? Кто сказал нельзя? Эдди. А Байк. МИТ. Какой отсюда прекрасный вид. Никак не налюбуюсь. Согласен, но я вообще не фанат высоты.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 Я переместился, чтобы типа покорять другие вершины. И вообще-то переехал сюда ради тебя. Ведь ты и есть мой дом. Да и ты тоже ничего. Лучше займемся делом. Тогда валим вот сюда. Oh, yeah. she's Дорогая мисс Мэнп, краткое изложение дела для ознакомления. Ш -ш -ш. Фонд жизни. Иска причинения вреда жизни конфиденциально. Добровольцы. Летальные исходы. Испытуемый Сара Чемберс, Филипп Барклай и Роберт Макдон.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 Понял. Ну, поданные вам иски от Сары Чемберс, Фила Барклая, вот моя... Роба Макдональд. Да. Спасибо. Все, что это к нам только некоторые из да, тех, не кто приказал. вас право. А До свидания. Мёрт. Напрочь. Все на выход. А ну, Пошел. Их убили ваши не, опыты. Пошел. Это еще выход. не все. Для вас все, мистер Брок. Это угроза? Удачи вам в жизни. Я знаю, что ты скажешь, но этот чертов парень.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 Энни? Энни? 哎骂他神经病啊你坏东下坏东你在干嘛<笑>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 А вы ослепительно прекрасны, как утренняя звезда. О, Боже. Но разум – это тело. Медитируешь, как я показывала? Нет, мне эта хрень не помогает. Это потому, что ты даже не стараешься. Нет, это потому, что я купил DVD у вашего брата, а там все на китайском. <звы> это Но тоже чин -чин. не понимаю. Вот, вот, видите, ни слова не понимаю. В этом и проблема. А <звы> Бутылку виски и все бабло из кассы. Прошу вас.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 Играет музыка.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 Нет, нет! Выпустите меня отсюда! <свы> <свы> Указатели в норме. Что за херня? Как? Куда родится? Куда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 Ладно, не буду мешать. Жду наверху. Рад знакомству. Да, я тоже. У него ключ. Ты заметила? А иначе не зайти. Да, но... Так что, как твои дела?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 <социт> Это Эдди Брок. Я передумал. Это точно прокатит? Не высовывайтесь.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 Мария, это я. я. Выпусти меня, помоги мне. Да я Выпусти не знаю, как... Вот вс ⁇ Я не У меня ничего. Найди его. Где? Где? быстрее! Это дура. Телефонное сообщение. Скьюз, это я. Я уже дома.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 Oh, uh. yeah. <laughs> uh. <laughs>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 За мной. Ты уволен. Найдите моего симптота. Жива! Ну что ж, -то. пассажиров, вылетающих рейсом 25 25.17 за процесс, с пересадкой в Посадка на начнется через 15. Вот, Идем. Я могу поговорить не вы.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 В общем, О, я... боже, Эдди, зачем ты не Да, мне нужно тебе показать. Да, да, да. В офисе нет, сказали, хватит. где ты. Могу показать только тебе. Вот. Ты что, пьяный? Нет, прикинь, я вломился Эдди? в фонд жизни. Вломился, Блин, куда? короче, я что-то там подхватил. Так, вот. Эдди, кто Ты правда, выглядишь. А так, я не в себе. Эдди! О, Господи! Это падали. Падали. Эдди, сядь! Так, эйди! Эй, ну все, завязывай, хватит! Эйди, Прошу проще, эйди, все, прекращай! Эйди, эй, эй, эй, приди. Эйди, приди в себя! Нет, Нет. Нет. это все ужасно! Но это все не поехали. то! Жарко, жарковато мне! Ты не поранился, Твер! Эйди! эйди. Нет. По мне надо... Прекрати! Нет, ты куда? Я вызываю полицию. Зачем полицию? Тут надо скорую. Я врач, а это мой пациент. Мне ты нафиг Он их убивает. Кто кого убивает? Харлтон Дрейк. О, боже, ты снова за свое. убивает. Я это докажу! <связь>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 Сделаем пару тестов. Больно не будет, обещаю. Главное, лишь спокойно. Расслабься. И... Да, начали. Эди, что с тобой? Вырубай. Эй, эй, эй, эй, эй, эй, ты как? Вылезай. Живой? Так, а, на меня, на меня. Порядок? Да, да. Так, глубокий вдох. Давай, делай. Да, тебе не первому плохо в томографе. Тоже там задыхаюсь. Доктор Льюис? О, миссис Манфреди, как вы? Я тут видела Мориса и он опять жалуется и ноет, ну прямо как ребенок. Ну, понятно. Большое вам спасибо. Да Мы ведь говорили, что собак... Да? Собаки, что к Мы разберемся в том, что случилось. Ну а пока езжай, отдыхай. Жди результатов. Ага, да. спасибо. Да. Спасибо, Дэн, Пока Я пойду. Здравствуйте. Привет. Приветствую, доктор Скерт. между организмом и носителем появилась связь Но почему носители продолжают умирать я не знаю питательные смеси мой или как слону значит организм в порядке даже более чем. Ясно. но он убивает хоста неумолимо поглощая жизненно важные органы вот смотрите что вы делаете прекратите немедленно.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 Хито! Бог, нифига себе! Я в норме, вы меня не бойтесь. Разрешите пройти? Простите. Спасибо. Я тут постою, пока это трамвай не станет. Ну вот, класс. Спасибо. Простите. О, привет, Ан. Привет, Эдди. Ну как ты там? А, как я, Реново. Да, это все из-за паразита. Что именно за паразит, пока не ясно, но этим объясняется такой жар. Это логично. А еще мне слышится.. <смех> <смех> слышится голос. А, слуховые галлюцинации нередко. О, Дэн, а я ты. Не знал, что у нас сейчас конференция? Отлично. Да, я здесь. М -м. Дэн, ага, этот паразит. Я могу из-за него, ну, типа.. Не знаю, очень-очень быстро, молниеносно взбираться на самые высокие деревья. Да, сам же видел. Похоже, что он очень серьезно влияет на твой метаболизм и сильно затрудняет поддержание гомеостаза. Дэна, ты можешь как-то попроще? Ты попринимаешь препараты, и все сразу пройдет. Ясно. Разбежался. Да хватит уже достало, прекращай! Эдди, мы хотим тебе помочь. Знаю, дело в том, что я говорю это не тебе. А кто там с тобой?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 Верите мне? Эдди Брок. Эдди Брок? Uh -huh. А ты была лучшей. Открывай. Нет, нет, нет, нет, нет, а? Не вступай открывать дверь. А? Стоять. Привет, Эдди. Это что еще зачудило? Я за собственностью мистера Дрейка. О. Что ты натворил? Я, я типа вам сдаюсь. Ты настолько позоришь. Ай, нет, я... это все нет, позоришь. Вот и нет. А вот и да. Нет, Зачем я... сдаешься? Просто мне это показалось очень разумным. Эдди, тогда я сам все тут порешаю. Эдди, где симбиот вали его что за хрень да не что а Ну? No. вот! No. No. Другое дело. А теперь поотрываем им нахрен бошки. А это еще зачем? В одну кучку тела, в другую бошки. <связать> <связать>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 Не вздумай его упусти. Ты меня понял? Принято. Оружие на Запускай дрона. Припасы. От На здоровье. Не рассчитывали на такие результаты. Только не дай ему уйти. Я понял. Срочно выводите весь транспорт. Он направляется на восток Поград. Помогай! ты не умрешь. а вот это ты прям офигенно замутил признаю он у меня вези сюда принято о. Устроил же ты мне приключение на задницу, козел. Ну, я, я, я очень старался. легкие, печенки. И сожрал до времени в Мои ноги. О, черт, у меня же ноги сломаны. Были, а теперь нет. Что происходит? Да что же ты такое? Я Веном, а ты весь мой.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 Найди. Не начинай, но я должен подняться. Ты, мужик, хороший, но теперь нельзя. А кто сказал, что нельзя? Прости, брат. Ладно. Ладно. А, тогда ты можешь передать. Джек эдди, должен эдди, это увидеть. Не хочу терять работу. Сожрем его, масса. Нет, Не смей его трогать, он мой друг! Эдди, ты чего? Он бедолага вкалывает на эдди. трех работах. Мы? Что случилось? Мы уходим. Мы? Да. Мы? Ты прокатишься. Стой! Не подходи! Вот так. Черт. так нам наверх сказал бы сразу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 Здравствуйте. О. Что, опять? Ты меня нахрен угробишь. Умрешь ты, ну, я. Сто да, ты ты-то можешь в любой момент найти себе другое тело на выгул. И зачем оно мне разбрасываться такими ценными экземплярами? И потом ты начинаешь мне нравиться. Не такие уж мои разные. Да, ну, спасибо. Поступи правильно, идиот. Так. Вот тебе доказательства. Ну что, прыгнем? Трухло. Бывает. Mm -hmm. Руки! Бурдать пол! Живо! Парни, вы бы лучше домой ехали, серьезно. Маски! Есть! Мое дело предупредить! Маска! Приказа! Открыть огонь! Есть тепловизор! Поезд Поиск цели! Эни, Эни, стой! Не стой! Нет, это не я! Я просто этим заболел! Да, что это? Он транит меня. Он? Да, я понимаю, как это звучит, но. Ты больен! Эйди, тебе нужна помощь! Мне очень страшно! Эни, помоги мне! В больница. Я не поеду с тобой. Это это опасно. Садись, я сказала. Назад. Классная баба. Запрыгивай. Мне что-то хреново. Дэн сделает Марте. Исключено. Нет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 Кто здесь? Кто ты такая? А, а вот и не угадал Рад тебя видеть. этим мне жаль. Почему? Пришли твои анализы. У тебя сильная атрофия сердечной мышцы. Не слушай его, о, я все уложу. Уладишь? Только свистни. Я понял. Д Дэн, а ты, ты сможешь вылечить меня? Я с таким не сталкивался. Ведь этот паразит... Антипаразит! Называй его так. Ты его истощаешь. Нет, Черт, она он выдумывает. Срочно в реанимацию. Нет, стоп! Другими словами, я умираю? Нет! Ты убиваешь его. Они не знают, о чем болтают. У нас мало. Вален отсюда! Отпусти его! Он тебя убьет, то есть я убью, простите. Я хочу не так, как ты? Прости, я должна вам что-то сделать. Что это? Ты убивал меня но как же мы куда же дело своем да так тебе блины надо? твоя очередь дохнуть балабол куда ты собрался подальше отсюда а ничего что у нас тут э, проблема э, я, только стой. не оставляй меня с этим объясни что происходит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 а где она <плышите>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 Но главное, что эта маразота тебя же и убивает. Спрашиваю в последний раз, где мой симбиот? Да хрен его знает. <сотор> мой симбиот? Где? где мой хитрот! Какая же ты уродливая тварь, просто омерзительная! Раз ты не знаешь, ты мне больше не нужен. Трис, заканчивай с ним. А у него...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 О! Здравствуйте! О! О! О! О! Я же отгрызла ему голову. Да, я это проходил. У них есть такая фишка. Дрейка оседлал Райт. Это еще кто? У вас это называется командир отряда. У него целый арсенал оружия. У Дрейка есть свой симбиот. Его не остановить. Ну, блеск. Нам нужно идти. Я не понимаю, куда идти? А ну, я пойду с тобой. Нет, там будет месиво. Она сама любого замесит. Да, это я умею. Не сегодня.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 его завалить. Такой мощи, как у него, ты еще не видел. С не съезжай, шансы-то есть? Я бы сказал, никаких. Ладно, хрен с ним. Давай спасать планету. Достаточно быстро в ракету. Нет, ты не сможешь уничтожить этот мир. За тебя. О, О, не встать, я говорил. Так, по три минуты. Три три минуты. Три три минуты. ЛАЙ othe chilling До старта две минуты, тридцать секунд. Эдди. Рей, Okay. <laughs> Смогу любого замесить. Тырай фазу И тебе удачи. Спасибо, что не бросила меня. Спасибо, что спасла. И как твое самочувствие? Нормально, супер. Круто. Да, <с думаю, <с в суд подать. Не хочешь взяться? Mm, как раз решила работать Про Бона. Хочу стать госзащитником. Это благородно. Ты чем займешься? Канал хочет вернуть мое шоу и сделать программу о Дрейке. Ого, круто! И что ты им ответил? Нет, я не хочу.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 Да. Припрешься сюда еще раз. Даже так. Если ты, косел, не прекратишь кошмарить людей в этом городе, мы тебя где-то найдем. Отгрызем руки, обгладаем ноги, а затем сорвем рожу с терепушки. Ты меня понял? Прошу. Да. Меня.